Петя. А? Надо двери замерить, петя. Возьми рулетку там, попросил. А? Двери надо замерить в котельной. Те двери, блядь. Вот Ты меня слышишь, нет? Они а не слышат, что тут. Выйди на ли? улицу, ⁇ яный брат, блядь. Старш. Да. Вс ⁇ там. Двери, пожалуйста, замери. Надо размеры дверей снять в ну, котельной, срочно, блядь. Как всегда. Ну котя нормально. Ты меня слышишь, что я говорю? Ёбаный в Выйди на улицу, блядь! Ну, за что? Двери замерить надо. Высота, ширина... Чего надо, Саша? Ты пи***ц, ты, ты чё, сука, издеваешься? Двери, блядь! Входные замерить, блядь! Высоту, ширину, длину, блядь! Замерить! Чего? Да время да? Ты дебил, что ли, блядь? Я говорю, ворот, блядь, долб! В ворота замерить! Входные! Двери! Двери в котельную замерить! Размеры снять! Да мне на том посмотреть! Ты слышишь, ты еб... Я не знаю, блядь, тут уйди! Нихуя тут не слышу! А вы иди на что я тебе говорю, блядь! Алло! Аллоу. Ты на улицу вышел, блядь, дурачок, а. блядь. Ворота замери, возьми рулетку, замери ворота, попросили ворота замерить. А где рулетка, тут рулетка Ну пойди киба, сам сходи, к электрикам зайди, рулетку возьми, замери высоту, ширину, длину, я не знаю, что тебе. Блядь. Хорошо.